Всем привет, вы на канале Аниме озвучиваю я Ани Сит, и это ТОП-5 Аниме в жанре Зверолюди-Полулюди. Восхождение героя Щита, Науфуми и Фатане вместе с тремя другими людьми был призван параллельный мир, чтобы стать его героем. При переносе в другой мир каждый из них получил специальную экипировку, которая соответствует типу героя. Наш же протагонист получил в руки легендарный щит и решил отправиться в путешествие по этому сказочному миру. Книга магии для начинающих с нуля. История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Местная церковь же ведет безжалостную охоту на всех ведьм, и хотя среди последних есть те, кто мирно уживается с людьми, щадить она никого не собирается. Еще в этом мире есть зверолюди, дети, рожденные обычными людьми, но по непонятным причинам, являющиеся смесью человека и зверя, на них тоже нередко ведется охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм. Однажды один зверочеловек посычал ведьму по имени Зеро. Колдунья использует новый тип магии, позволяющий обходить из призыва бесов в наш мир. По словам Зеро, любой человек, у которого есть хоть немного таланта к магии, может освоить этот тип заклинаний. Однако, единственная в мире книга, где описано, как обучиться подобным техникам, была украдена, и теперь Зеро предстоит вернуть ее. Она разыскивает своего давнего товарища, а посвящавшийся ей зверочеловеку предлагает стать ее телохранителем в этом долгом путешествии а взамен обещает превратить его в полноценного человека. Дети Индика из другого мира. Обладать сверхсилой, это конечно круто, но вот где же ее использовать, если ты живешь в обычном мире? Вот такой проблемой и страдает Из-за обладая непомерной богатырской силой, ему не с кем ее помериться. И вот однажды ему с неба прямо в руки упал конверт, который отправил его прямиком в место под названием «Цветущий сад». Да не один главный герой угодил в это загадочное местечко. Вместе с ним сюда попали и Аска и Йо. весьма необычные девушки, ведь они тоже обладают сверхсилой. Вскоре они узнают, что все произошедшее- это авантюра черного кролика. Ее сообщество в этом новом для героя мире самое слабое в связи с полным разгромом их сил демонами около трех лет назад, будучи на грани исчезновения и ничего не оставалось как призвать сильнейших людей и не сильно беспокоит проблемы черного кролика, но мысль о том, что он может сразиться с самим сатаной, его будоражит, и он соглашается ей помочь. Ну и что же, похоже нашему главному герою наконец-то не будет скучно. Повелитель тьмы в Морпага игре Перепутье Ни один игрок не мог потекаться по силе и стратегии с Диабло игроком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 и стал персонажем, за которого он играл, но вместо удачного завершения ритуала призыва и подчинения Диапла, все обернулось в точности, да наоборот. Девушка, Пантерианка и Эльфийка сами оказались подчиненными. Приключения сильнейшего мага и его двух новых спутниц начинаются. Повседневная жизнь с девушками-монстрами. Монстры реальные и хотят встретиться с нами. Три года назад мир узнал, что гарпии, кентавры, девушки-кошки и остальные виды сказочных существ – не просто выдумка. Они плоть и кровь, не говоря уже про чешую, перья, рога и клыки. Благодаря закону о культурном обмене между видами, эти когда-то мифические существа ассимилируются в обществе или по крайней мере пытаются. Have on the bad.